Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Хочу написать для вас небольшое видео. Спорим, столько ухи вы еще никогда не видели. Вот, наверное, камера не передаст телефона, но разводы масляные идут по воде. Ведень какая, на какой на варту. Ушица, сладка. В прошлом году было то же самое. И нам сказали, что это по естественным причинам происходит Потом было опровержение, чтобы траванули В этом году все повторяется Сейчас вот 17 мая, 23 год сегодня на утро Смотрите на это Штраф за одного карасика у нас 250 рублей Толстолобик он лежит 800 Сазанчик 900 Самые за спиной солнце не могу поснимать позади. Так что, друзья, не знаю, как это называется. У меня нет слов. Вот рыбака судочка сейчас поймает или стовый запрет, если вам выпишу штраф за рыбу. А вот это вот. Это все бесплатно, друзья. Супчика никто не хочет. Смотрите, рыба кипит. Вот, вода вот, вот, все от рыбы. Несет ее он по течению здесь. И никому ничего до этого нет дела Пишите свои мнения в комментариях. Интересно почитать. Да, я писал в том, про буду прокуратуру. Говорю, ответ приходил. Сказали, что рыба погибла по естественным причинам. У них на все один ответ. Когда рыбак поймает на такую рыбку, это не естественная причина. А когда травят ее, это нормально. Ладно, друзья. Всем до встречи, всем пока. Увидимся на рыбалке. Кстати, рыбка поклевывает изумительно. Ну, та еще, которая живая пока. А это вот уже, уже не клюнет Так, да, друзья, а вот и первый Желтощек в этом году у меня Малыш, правда, но Первый А тут, конечно, полный Смотрите, какая красивая рыба Мечта многих хамушек Мечта многих рыбаков, Когда вырастет килограмм на 30-40 это вообще пушка Я его отпустим, конечно Блин, телефон мешает, сейчас я его отпущу Так, все, отпускаем, вот он Без повреждений, целости, сохранности Вот так вот А здесь пушится